Итак, сегодня у нас 10 мая 2016 год, две семьи отправляются в город Первомайск, Николаевская область, э, поехали, давай вооружим, этот ящик, смотрим, полторы тысячи червя полностью полозрелого отправляется у нас в Первомайск, как мы с вами видим, червь крупный и красавец. Суска. Полторы тысячи червя летит у нас на первомайск. Видим червя активный. Вальтер. Сезон уже на заказ маточного поголуя червя. Заказываем, не стесняемся. Едет у нас червячок в первом к Сергею позвонил с утра заказал и тут высыпай ребята делаем заказ не стесняемся все отлично так это у нас на первомайск. майск итак 10 мая 2016 год сегодня у нас пошел хороший дождик спасибо дождику так, досыпаем сверху субстратом соломой. Пакуем В мешочки Отправляем по новой площади Всем спасибо за внимание До скорой встречи следующее, следующее видео будет у нас про сад Внесение биогумуса было в том году Смотрим продолжение